Глава 5. Делая все правильно. Третья неделя марта. Люди думают, что тюрьма – это плохо, потому что ты не можешь пойти, когда и куда вздумается. Мне же кажется, что спроси у любого заключенного, что самое ужасное в том, чтобы сидеть за решеткой, и они в один голос скажут, что нет ничего хуже клопов. Сразу после клопов следуют блохи, а затем чуть менее частые гости, вроде крыс или здоровенных лесных тараканов. На полу было слишком холодно, и поэтому спать неизбежно приходилось на салоне. Но там же выбирали спать и клопы. И все ничего, пока спишь, редкие почесывания там и сям всего лишь придавали моим сновидениям странноватые обороты. Но стоило свету дня начать просачиваться через окошко в камеру, как мне становилось видно парочку-другую клопов, отдыхавших на стене куда они, судя по всему, отправлялись переваривать раздувшиеся до течков размером с ноготь, сытые моей кровью. И тогда я замечала на теле расчесанные ранки, до которых неизбежно добирались блохи, и вот уже большая часть дня уходит на почесывание и у меня, и у Вечного. Комендант призвал меня на пару дней раньше, что можно было ожидать. Он уже начал чувствовать себя лучше, хотя сам он этого пока и не замечал. И поскольку теперь его занятия приобрели постоянство, он начал испытывать некоторую заслуженную гордость. Я наблюдала эту его удовлетворенность, пока он проделывал свой обычный набор поз, всего минут на десять, пока не добрался до западной растяжки, где нужно было усаживаться с вытянутыми ногами и попытаться держаться руками за стопы. «Комендант, погодите-ка, остановитесь!» Он глянул на меня снизу вверх, скользнув щекой по колену. «Остановиться?» Да это же одна из моих успешнейших поз. Да, одна из успешнейших, потому что вы ее делаете неверно. Ничего подобного. Погляди-ка, я уже могу достать головой до колен. Можете, можете, но только потому, что хитрите. У вас колени согнуты чуть ли не вполовину. Я же говорила вам, что колени должны быть прямые. Мастер говорит. Мастер говорит, мастер говорит. Мастер говорит хоть раз, что я хотя бы что-то делаю правильно. Мастер говорит... Повторила я с улыбкой, помятуя наши с Катрин перепалки. Следующее. Твоя практика должна выполняться правильно, ибо тогда закладывается прочный фундамент. Видите ли, дело не в том, как поза выглядит в конечном итоге в глазах того, кто наблюдает затем, как комендант дотягивается лбом до колен. Нет, все дело в том, как поза выстраивается и что она меняет внутри вас, как она работает на то, чтобы выпрямить и раскрыть внутренние каналы. «Каналы?» «Позже», — сказала я, все более ощущая себя старой воршливой Катрин. «Но если не делать позу правильно, если пытаться схитрить и изменить позу так, чтобы обойти ее и просто выглядеть хорошо в глазах зевак, то тогда поза не сработает так, как должна. Попробуйте-ка теперь еще разок, но не сгибая колен». Комендант простонал, но все-таки еще раз вытянул ноги. Он потянулся вперед к пальцам стоп, а потом сгорбил спину черепахой и уткнулся в колени. — Нет! — воскликнула я, слегка хлопнув его по спине. Катрин шлепала меня подобным образом по десять раз на дню. В мгновение ока, побагровев, он вскочил на ноги и уставился на меня. — Да как это? Ты! Ты что себе позволяешь, девчонка? — Может, я и девчонка, но тем не менее все еще ваш учитель. «Вы снова сделали неправильно. Совершенно так же, как в прошлый раз. Вы схитрили. Но в этот раз вы могли повредиться. Я же сказала, что спина должна быть ровной. Ей положено быть ровной. А вы прогибаетесь в бедрах, а надо складываться, как карманный нож. Никогда не скручивайте поясницу подобным образом. Вы ее повредите, будет даже хуже, чем сейчас. Придется вам послушать меня и делать все правильно, в точности так, как говорит мастер». Он помолчал, все еще гневно уставившись на меня. Значит так, допустим, я буду делать все, как ты велишь. Я вытяну ноги, прямо-прямо, никаких хитростей, смотри сама. Пока все в порядке. И буду держать спину очень прямо. И я складываюсь в бедрах, как карманный нож. И... Он склонился вперед. Замечательно. Видишь? Видишь? «Вижу, что...» Он указал на свой лоб, а потом на колени и развел руки в раздражении. «Голова! Да тут же еще два фута от головы до колен!» «Ну и хорошо. Это то, что вы сейчас в состоянии сделать, если делаете все правильно. И уже одно это кладет прочный фундамент, на котором можно строить, приводя в порядок вашу спину. Мы тут работаем над тем, чтобы вы выздоровели, а не чтобы вы могли доставать лбом до колен. Комендант пожал плечами, все еще обескураженный, но потом снова сделал эту позу. Как бы он этого не скрывал, а человеком он был разумным и чувствующим. Я показала ему еще несколько сидячих поз, чтобы проработать его спину еще чуть глубже, а потом несколько очень мягких поворотов талии, предупредив его, чтобы он не очень ими увлекался и делал в точности так, как я ему показала. И в конце я уложила его немного отдохнуть. Позе совершенного покоя и неподвижности. Такой неподвижности, что ее даже назвали позой трупа. А когда он снова сел, у него уже был приготовлен для меня вопрос. Знаешь что, я видел, как ты делаешь некоторые из всех этих поз. И мне ясно, что даже если я изо всех сил расстараюсь, я не смогу сделать их правильно. Не так, как ты их делаешь. Да, да, я знаю, в этом заключается один из парадоксов йоги. Чтобы войти в позу правильно, ее придется сделать тысячу раз чуть-чуть неверно. Иными словами, ты говоришь, что делать позу неправильно помогает тому, чтобы сделать ее правильно? Только если то, что делается неправильно, было уже подправлено учителем. Вернула я ему его остроту, как всегда делала Катрин. И на этом он выслал меня обратно в камеру.